Всем привет! Не знаете куда девать свои кабачки? Предлагаю вам приготовить запеканку из кабачков. Она получается очень нежной и сочной и обязательно покорит вас своим вкусом. Для запеканки нам потребуется 1 килограмм кабачков, твердый сыр 150 грамм, 2 луковицы, укроп, соль, перец по вкусу, 4 куриных яйца. Масло растительное 100 грамм, мука пшеничная 150 грамм и разрыхлитель 1 чайная ложка. Две луковицы режем кубиками и обжариваем на сковороде до полупрозрачности. Кабачки чистим от кожуры и натираем на крупной терке. Отжимать кабачки не нужно. Мелко режем укроп. Натираем на крупной терке сыр. Добавляем к кабачкам укроп, лук, соль, перец, также сыр и все перемешиваем. В миску разбиваем 4 яйца, наливаем растительное масло и взбиваем все венчиком. Затем добавляем муку и разрыхлитель. Добавляем тесто в кабачки и все перемешиваем. Выкладываем получившуюся массу в форму и выпекаем 40-50 минут при температуре 200 градусов. Вкусная запеканка у нас получилась подписывайтесь на наш канал ставьте лайки приятного аппетита